Нет, Кайца вымывается, помните об этом, да? В периодически будут вам какие-то давать, может быть, моменты, но они все время будут про ваше здоровье. Сегодня просьба как-то сумочки так поставить, потому что мы будем с вами работать, мы будем вставать. У нас сегодня будет совместная работа. И я очень рада вам всем сказать сегодня. Добрый вечер. Приятный добрый вечер. Я очень рада, что мы начинаем очередные наши встречи. Как бы уже закончились интернет-встречи, начинается живое общение. И то, что у нас с этой замечательной темой, мне тоже очень приятно. То есть, наконец-то, наконец 22 года мы с вами все время компания «Евасан» декларировала наше основное направление – профилактика, да? То есть, когда мы с вами заботимся о здоровье. 22 года. И вот, наконец-то, пришел замечательный, удивительный коронавирус, возрастный коронавирус, который предоставил нам самую лучшую возможность практически это доказать, потому что мы так долго скромно говорим о том, что это все работает, и понадобилось всего лишь каких-то, что называется, два с половиной месяца, чтобы абсолютно доказать полную состоятельность направления профилактики и полную, как я бы сказала, понимаете, вот ту миссию, которую мы с вами давно начали, именно компанией ВАСА, здоровье и благополучие, это очень важно. И еще какой момент мы с вами сейчас э, немножко это разберем. А, вот э, Как бы она еще, может быть, не закончилась первая волна, мы говорим о второй вам не хочу вам сказать, возможно, придет третий, четвертый и так далее, и так далее. Мир многообразен, и никто не отменяет, что завтра еще что-то мы с вами откроем, потому что все, что мы сегодня с вами нашли, это, как сказать, мы расширили предел возможности нашего исследования. Вам все понятно, да? Где-то еще есть какие-то неизведанные, что называется, вещи, которые мы будем открывать. Но из всего мы должны с вами найти все то, что положительно. Для меня именно положительно, как и врача, я понимаю, который занимается сейчас вивасаном, что это именно этот период, он для нас подтвердил абсолютно ту зону, в которую мы сейчас занимаем, и, естественно, сейчас подхватывает классическая медицина, та самая зона профилактика. И именно, я бы сказала, ну, образованности населения, это очень важно. Это вплоть даже до того, что мы с вами обсуждаем о том, что надо мыть руки, вас это не касается, вы это давно знали. Но, наверное, кто-то когда-то, два месяца назад об этом услышал первый раз. Итак, друзья мои, компания «Вивасан» 22 года, говорила о профилактике, а сегодня в свете наших последующих всех событий и ожиданий, я хочу рассказать о том, что существует профилактика первичная, вторичная и третичная. кто об этом уже знает, кто-то не знает. Первичная профилактика складывается из того, что мы с вами занимаемся. Это все наши меры, это вся наша защита, чтобы не заболеть. Скажите, пожалуйста, за этот промежуток времени, кто из этой аудитории, мы, конечно, говорим все там же о периоде ковида, кто из вас не заболел? Есть такие? <связать> Поздравляю с этой вы У меня я сказать, что вы молодцы. Значит, в профилактика, когда мы с вами говорим, у нас с вами работает Ливосан? Работает. Работает. Причем, наверное, работает на первом месте. Это тот самый да, период, когда мы не пользуемся с вами химическими препаратами, но можем подержать. Согласна? Да. У нас с вами есть следующий вариант. У нас есть вторичная профилактика. Скажите мне, пожалуйста, Хочу это замечательная группа, кто, кто не болел, кто-то мог заболеть? Есть кто переболел из вас? Но, тем не менее, могу вам сказать, Вторичная профилактика именно это тот претендент, который заболел. И это те люди вторично заключается в том, что мы максимально с вами как сказать, создали те условия и те меры защиты, чтобы перенести это все в легкой форме. Вторичная профилактика перевод заболевания в легкую форму. Понятно, да? Скажите, пожалуйста. Если мы говорим, что 85% это статистика людей, которые перенесли именно эту инфекцию, самостоятельно выздоровели. Во-первых, 85%. Давайте скажем, это достаточно много, правильно? Просто соблюдается напит режим, они лежали дома, как сказать, именно пили воду, соблюдали такие. О, общий распорядок, что называется, сегодня. 85% выздоровели. Как вы думаете, значит, все-таки есть неспецифический специфический иммунитет на эту ситуацию? Если 85% выздоравливает. Давайте еще. Вы сегодня будете много думать, я буду задавать вопросы. Из 100 человек 85, которые заболели, выздоровели самостоятельно. Без вакцинации, без химических препаратов. Но, безусловно, если мы использовали с вами, а кто-то и не использовал, просто было, что называется, собственный здоровый образ жизни. 85% выздоравливают. Мы Вы можем здесь говорить о том, что здесь работает при вас сам? Конечно. Пожалуйста, теперь, когда мы ожидаем, кто-то, я, например, не ожидает, да, ну мы с вами говорим, что может быть вторая волна. Вторая волна может развиваться по сценарию первичной профилактики, мы можем не заболеть своим, безусловно. Но все бывает, да, допустим, да, и я могу заболеть. Да? Но я сделаю все для того, чтобы это перенести и привести во вторичную профилактику. То есть перенести это в легкой форме. Как и любой, чтобы вы понимали. Мы не говорим, что вивасан и никогда вы не болеете. Мы говорим просто о том, что вивасан помогает вам это перенести в легкой форме или без осложнений. Согласна, да? И у нас с вами есть третичная профилактика. Профилактика. Это тот самый серьезный вопрос. Когда 85% у нас с вами заболели и выздоровели. А вот 15%, это те самые пациенты, которые перешли в тяжелую форму, из которых, к сожалению, 6%, это статистика, не смогли справиться с этой инфекцией. И, к сожалению, мы говорим о тяжелых случаях летального исхода. Так вот, именно. Третичная профилактика она заключается в том, чтобы тяжелые случаи заболевания все-таки перевести и сохранить жизнеспособность данного организма. То есть третичная профилактика это как раз тот самый вариант, когда я пришла в Вивасан, была такая очень расхожая фраза. Обратиться к врачу за 30 минут до болезни или обратиться к врачу за пять минут до смерти. Давайте вдумаемся в это. Как вы понимаете, это совершенно разные ситуации, совершенно разный уровень уже пациента и, как вы понимаете, разные возможности врача помочь, как и прогноз. И здесь мы сразу должны с вами понимать, когда я говорила, что мы работаем с вами на подтверждение, то есть у нас с вами, мы переходим к практике, с 2000, 2012 года мы с вами работаем на биокульсаре. Кто у вас работает на биокульсаре? Замечательно. А кто у вас прошел исследование на биопульсаре? Отлично. Вот мне это очень нравится. Почему? Потому что именно биопульсар, и когда он впервые к нам пришел, он не очень был понятен, почему. Потому что он показывает потенциал, ресурс организма до того, как произошла уже материализованная форма заболевания. То есть мы с вами на биопульсаре где-то могли балансировать здесь. Но это было очень сложно, даже я, когда начинала. Мы видим по биопульсару склонность к гипертонии, возможно, к инфаркту, понимаете. А, Исследователь говорит, у меня этого нет, и ему это неубедительно. Но проходит 3-4 дня, и это все подтверждается. Так вот сегодня, как никогда, вот это именно направление Вивасан, как по продуктам, как по мерам диагностики, оно как раз и позволяет нам сами оставаться вот в этом диапазоне. Либо мы с вами здоровы, либо мы с вами заболели. Да, мы согласились, но мы это самостоятельно переводим в легкую форму. Скажите, пожалуйста, здесь у нас идет вивасан, здесь идет вивасан. Когда мы говорим уже о профилактик как правило, это уже реанимация. Это, если говорить по этой ситуации, это идет искусственная вентиляция легких. Как вы думаете, здесь будет участвовать в вас? Нет. Это тяжелый больной, он находится в больнице, он находится в реанимации. И именно здесь называется та граница, да, когда мы определяется, куда, насколько ему хватает его жизненных сил. Поэтому 6%, к сожалению, печальный случай. А вот после того, как мы с вами все-таки получили результат на выздоровление, у нас с вами возникает следующий период, который называется реабилитация. И вот сегодняшняя именно инфекция, она о чем говорит? То, что после перенесенной инфекции возникает длительное остаточное явление в легких, которые склонны к такому постепенному фиброзному изменению легких. Это нарастает, это крайне неприятная ситуация. Причем, если раньше она была такая ну, какая-то экзотическая, действительно, я в своей жизни очень редко встречала когда было заболевание, именно вот этого медно прогрессирующего хиброза легких. Крайне редко сейчас. Только сейчас нам понятно, что, видимо, когда-то была перенесена где-то подобная форма инфекции. Сейчас мы стоим перед этим, и если мы понимаем, что у нас возникают вот эти осложнения, то это говорит о длительной, о длительной реабилитации. И как вы думаете, здесь, на момент вот этой реабилитации, у нас с вами будет ли вас сам работать? Причем я думаю, мы ушли. сейчас с вами сегодня ушли от э, теории, которые говорили. Это сейчас идет абсолютная практика. Тем более, когда мы говорим про Вивасан, это не только вот этот ряд всех успешных продуктов, это наш с вами образ жизни, это дисциплина, понимаете? Это как сказать, это уже совершенно другое, другой подход к тому, как я живу, как я ем, как я люблю воду, как я общаюсь. Это совсем все по-другому. Поэтому скажите мне, пожалуйста, при наличии вашего состояния именно в первичной профилактике, можно в один день оказаться вот в этой группе? Нет, нет, нет. правильно правильно совершенно верно это о чем говорит это говорит о колоссальных возможностях нашего организма это долго терпящая система Она терпит терпит терпит терпит и если мы с вами на биопульсаре и вам ваши вас отличные специалисты и они говорят обратите на это внимание то прислушайтесь к этому. Не ждите, когда грянет гром, и когда, что называется, с 15%, мы должны доставать вас еще из этих 6%. Это не происходит в один день. Колоссальная система защиты у организма вот просто доказательна сейчас. И мы должны это с вами знать. Поэтому я бы хотела сейчас обратиться к этому листочку, потому что мы работали предыдущие, вот этот промежуток, который нам был дан 2,5 месяца, да, самоизоляция, он все-таки, знаете, как сказать, раз в 100 лет человечеству даются какие-то испытания. Ну, как правило, это войны, которые перестраивают, которые, да. Мы с вами, никто не сидел в окопах, никто не получал песен с похоронкой, никто не голодал, кстати, у кого нету разрушенных домов. Но, тем не менее, согласитесь, перестройка и какие-то внутренние изменения у всех произошли. И произошла какая-то самооценка. Мне бы хотелось узнать, есть ли что-то такое на сегодняшний момент, чтобы четко какая-то ясность у вас возникла вот за этот период. Ну прямо пойдем, вот молодая девушка у нас. Здравствуйте, вас как Дарья. Дашенька, вот скажите, пожалуйста, вот этот период, он дал вам какую-то ясность? Вот Про что он был для вас? Ну, я как особо не ощутила, я работала, у меня изоляции не было, никакой. Вы в какой системе работали? У меня военнослужащая. То есть, как нас То есть для этого не было. Скажите, пожалуйста, тема здоровья для вас актуальна? Да. Вы вивасане? Да. Что вы ходили на работу? Все-таки как бы окружающая Что-то вы принимали из вивасана, чтобы не заболеть? Сразу вопрос. Даша, военнослужащий, у нее по долгу службы нет самоизоляции. То есть она немножко в группе риска, да, по контакту. Но маску вы носили, перчатки, скорее всего, это должны были вам. Что вы делали для того, чтобы не заболеть? Арбидол, но вы не Сколько лет как-то Совсем недавно. Угу, угу. Хорошо, помог арбидолу? Ну, судя по всему, да. Плацебо еще никто не отменял. Хорошо. Следующий момент. Вот этот период вы прожили. Какие у вас появились? Я хочу вам сказать, вы сейчас, мы будем все работать. Вы же пришли как? На лекцию? Вы, самое, и я тут буду вам рассказать. Ничего не получится. Мы сегодня работаем вместе. Даю вам свою подсказку, свое откровение. За период самоизоляции я поняла первый момент. Первая ценность, которая есть однозначно для нас, для всех, это здоровье. Причем, как никогда, я была счастлива не только, чтобы были счастливы, здоровы мои родственники и близкие. да. Я была, и я очень хотела, чтобы были здоровы мои соседи. Как и мои соседи очень хотели, чтобы я была здорова. первый раз возникло такое замечательное желание всем здоровья. Если у вас какое-то было другое, я думаю, что вы это самое. здоровье всем. Даже сегодня, согласитесь, у всех есть желание, чтобы мы все пришли сюда здоровые. Да? И ушли отсюда здоровые. Отсюда сразу вопрос, что вы сделаете, когда вы вернетесь после нашей замечательной лекции? Вы обязательно выпьете дома 5 или 7 капель косточки. Почему? Потому что вы находились в определенном помещении, мы не совсем здесь выдерживаем правила, да? именно с концентрированным воздухом. И для того, чтобы себя обезопасить, мы с вами выпьем. Экстракт глипутовой косточки. О ней мы поговорим попозже. Второй момент. Вы все, прежде чем пришли, помыли руки. Правильно? Помимо того, что вы помыли руки, компания Ивасана еще полагает вот такой именно гель асептик. Если у вас его нету, возьмите там совершенно такая небольшая цена и очень удобная вещь. Очень Сумочки должна быть. Это гораздо лучше, чем мы с вами носим варежки. Очень варежки да. У нас единственное, что а, мне понравилось в Санкт-Петербурге, там а, Можаевская академия военной космическая. Но ну, мальчишки такие, конечно, заставляют, они ходят в но в клопчатках бумажных белых рук, вот, в этих самых перчатках, такие вот и Итак, значит, чтобы не всем носить вот, э, приводящие к диатезам и к взорезам, э, перчатки мы с вами можем использовать. А сегодня... Я вас попросила, чтобы вы пили воду, почему я об этом расскажу, а более того, так как у нас с вами чуть больше аудитории, чем предыдущие, я вам всем посоветую, что сделаю сама, используя спрей «Мама меня». Да? Сейчас я вам отдаю, каждый из вас наносит на себя, и тем самым мы с вами профилактируем возможные возможные. Может быть, именно инфицирование. Почему не обязательно коронавирусом? Каждый из вас, и мы это обсудим, пришел со своей инфекцией. И на выдохе вы счастливы делитесь этим. На выдохе все, что можно. Поэтому, чтобы мы с вами, наш иммунитет, пережил эту нагрузку, вы сейчас, пожалуйста, с вас начнем и попробуем. Используем. Почему? Потому что наша сегодняшняя тема, это называется безопасная осень. А безопасная осень, что мы осенью ждем? Вторую волну, да? А вообще мы осенью не ждем, а мы знаем, что у нас существует с вами респираторное заболевания, которое имеет характерные периоды времени. Это весна и осень. Так, кто со мной хочет поделиться? Какая еще ценность? Что ясно стало в этой жизни? Вот за эти два месяца. Что вот у вас? А счастливы, ну, чтобы были рядом, то есть о, как бы возник страх mm -hmm. потери или того, что они. Он, не он, щитил, он щитил цитаты, ну, потому что вокруг происходило страшно. Uh -huh. uh -huh. Так, скажите, пожалуйста, сейчас а у вас сохраняется нет. этот страх? Нет. Нет. Каким образом вы его решили? Что дает вам уверенность, да, что нет. все будет хорошо? Я все это первичной практике, и за счет этого моя уверенность возвращалась такой... как вас зовут? Наталья. Наташа, сколько лет вы в Вивасане? Уже почти три. Угу. Ой, это очень хорошо. Потому что я вывела такую, что называется, статистику. вивасанусы которые находятся, именно пользуются регулярно и уже как бы погрузились в эту тему от 5 до 8 лет, да, то есть в этой теме образования, практически никто вот здесь вот нет, да, здесь тоже нет, а получается большая часть либо не заболели, если заболели, то в легкой форме. Вот чтобы это подтвердить еще раз, говорю, из нашей аудитории, ну обычно аудитория всегда активная, это все, из нашей аудитории еще раз поднимите руку, кто не болел в этот промежуток времени. Вот посмотрите, кто в легкой форме переболел. Да, поэтому я вас поздравляю. Эта лекция исключительно для вас. Я, мне так нравится, да, потому что вы уже все это знаете. Поэтому чем дольше мы с вами в Ивасане, тем больше мы приобретаем навыки. Но мы с вами не только приобретаем навыки, но мы еще и конструируем, и с вами по-новому делаем и возрастает наш с вами иммунитет, как знанием, так и с нашими действиями. Поэтому продолжим дальше. Когда мы говорим о коронавирусе, вы должны представлять, что само по себе углубляться не буду, она уже везде расписана, но это своего рода такой генный паразит. Вообще это полуживое существо, там небольшие нити РНК, самое главное, что сам по себе он живет в летучей мыши. или летучая мыши это такая кладезь это очень большого как бы, сбора очень таких вот тяжелых патогенных микроорганизмов, бактерий, стекло. Это такое своего рода, я бы сказала, такая вот именно клоака. И вам сразу задается вопрос, если коронавирус, как таковой, его основное всегда обитание, все-таки вот, скажем так, вот в такой среде с большой болезнетворной микробной флорой, что такое могло произойти с человеком, что он стал жить, почему условия в человеке были для него созданы. Он летел мимо, услышьте меня, он это самое. Вот это сегодня была такая интересная ассоциация, я могу вам сказать, муха летит. Куда муха при, прилетит, она прилетит на определенное место. Она пропустит цветочек, она пропустит, она прилетит туда. Пчелка куда полетит, на цветочек. Кто-нибудь видел вот именно муху на цветущем яблом саду. Не видел, я могу вам сказать, и я не видела. Пчелку видела. На гнилом А? На гнилом умница. А теперь давайте ту же самую ассоциацию послушайте, очень внимательно послушайте. Сам по себе разновидность именно этой респираторной инфекции его основная среда обитания, где он жил и у него был там праздник, пир, да, это была летучая мышь с полным набором, что называется, самой отвратительной микрофлоры, с полным набором удобрения. Скажите мне, пожалуйста, какие у вас ассоциации? Почему, прилетая мимо человека, он все-таки на него сел. Значит, у нас с вами были созданы определенные условия, на которых он стал развиваться. Услышьте меня, коронавирус вообще не собирался с нами дружить. Он летел там, где он хотел жить. И поэтому мы с вами понимаем, когда мы говорим о первичной профилактике, это говорит о том, что не создавайте в себе условия летучей мыши. И пролетит все мимо. Да, второй момент, вторичная профилактика случилась. Но за счет чего мы с вами говорим о выздоровлении? Что есть такое в нашем организме? О чем мы говорим? Защита – это наш с вами иммунитет. Значит, в данном случае мы максимально поднимаем наш иммунитет, правильно? И который создает невыносимые условия, да? И мы начинаем выздоравливать. А когда мы говорим вот об этой достаточно трагической судьбе, хочу сразу сказать, будьте здоровы. То, что те люди, которые ушли, это тяжелейшая эмоциональная потеря, и это, как-то безусловно, всем сострадание. Но я сегодня как врач, как ибосанность, мы с вами рассказываем про статистику. И вот когда мы говорим про эти 6%, о чем это говорит? Это, как правило, здесь, в анамнезе, Сахарный диабет, если вы вспоминаете, да? Здесь у нас с вами сердечно-сосудистая патология, здесь тяжелейший метаболический синдром, который обозначает ожирение, здесь у нас с вами хронический камень, то есть в данном случае человек капал последние три дня, здесь может быть именно почки и так далее, и так далее. Чувствуете, какой набор? Ну, Зашла да, как Молодец, за Молодец, Почему так потому что вот именно ш... Правильно. Ш... Ш... Ш... Вот вы чувствуете? И вы вот прямо истинно... На... Правильно. Отсюда стоит вопрос, как я живу, да? Можно и в 65 лет, а я так вижу, по аудитории не все в 20, да? Есть как бы и плюс, но тем не менее все здоровы, да? И в то же самое время, их 30 лет, вы сегодня поднимаете уникальную, как я могу сказать, прямо девиз компании Вивасан. Возраст это не диагноз, возраст это качество жизни. И мы с вами за эти два месяца все сдали диагноз и все сдали, я бы сказала, экзамен. Как я, как я жил до этого? Причем здесь, как я жил со стороны здоровья, о чем мы с вами поговорим? А вторая тема, которая, допустим, мне тоже показалось сегодня актуально, это был момент именно финансовой, финансовая подушка. Ведь это тоже оказалось проблемой. Почему, когда все произошло, и у некоторых людей не оказалось возможности прожить еще какое-то время? Мы можем говорить, что они лишились работы. Друзья мои, как здесь существует система адаптации и какой-то защитной силы иммунитета, так и здесь у нас с вами обязательно, я помню, да, когда наши бабушки у них там обязательно что-то лежало, и у мамы лежало, да, и у нас с вами это тоже тема и вивасанная, финансовой культуры. Скажите, пожалуйста, наверное, как сказать, не будем поднимать руки, но я надеюсь, что каждый из вас этот сложный период прожил достойно, и теперь каждый из вас знает, что либо каждый день, либо неделю, как раньше была десятина, мы начинаем с вами откладывать и, как сказать, увеличивать вот эту экономическую подушку. Все это делают Поднимаем руки. Кто делает? Кто не делает, задумайтесь об этом. Это тоже один из тех важных выводов, которые есть. Кто-то еще хочет поделиться, чтобы мы пошли дальше. Что еще вам, понимаете, вот в предыдущей аудитории мы работали, и вы поделитесь. Ведь это не простой был период. И он не просто так вам прошел, и вы же вы не просто проживали в своих страхах. Вот мы сейчас все уже как бы вышли, пошли на реабилитацию. Про что вы вышли, с каким опытом вы вышли? А что больше из... позитива нужно, и поменьше слушать всяких вот на Хорошо. Мне уже, <coughs> вот это мне нравится. Это мне нравится. То есть мы стали с вами разборчиво быть. Знаете, бывает э, еда, да? Никто из вас не будет есть тухлую рыбу. Вот она прям лежит, тухлая, воняет, там еще червячки. Чувствие нехорошо стало. Друзья мои, точно так же мы с вами получили массу совершенно вонючей информации, которую заглатывали, что называется, через уши, через нос. Мы стали вот сейчас разборчивы. Используйте ароматную информацию. То есть информация, которая, как вам сказать, вызывает в вас на как, вызывает к действиям определенной правильном и которые сказать имеет но ну, я бы сказала вот даже сегодняшняя наша встреча она должна иметь пользу почему бы они паника потому что все то что на нас с вами обрушилась а тебе представляете вот это все обрушилось Обрушилась, обрушилась. Мы это верили, верили, верили. И потихоньку наша философия, скажем так, стала той клака и стала той мышью, которая живет все и размножается. Поэтому я еще раз вам говорю, последний раз, больше не буду повторять, муха летит на определенный момент. Да? а пчелка летит на цветочек так и мы с вами мы имеем право избирательно относиться к той информации которую получаете а это тоже очень важно и даже сегодня когда мы ожидаем следующий период из он совершенно нам не страшно почему это сезонное заболевание я буду заниматься собой как я расскажу если я заболела я знаю что делать правильно и в этом диапазоне я буду а если все-таки мы подходим сюда то согласитесь Сахарный диабет или сосудистая патология, она не приходит в один час. Для этого надо последние лет 10-15 позаниматься. Но если, почему я говорю, вы находитесь на территории, как сказать, в философии и в продуктах компании Васан последние 5-8 лет, а вы сказали, даже 3 года, да? да, это говорит о чем? У вас есть полная ресурсность иметь свое здоровье. Итак, переходим к этой замечательной теме. Вы встаете. Сумочки свои оставьте. Так, так. Хорошо. Сейчас я прощаю, каушей правильно, плечики расправили. Очень хорошо. Значит, поставили перед собой руки все. Прямо вот руки поставили. Вот на сегодняшний момент вот это состояние вашего здоровья. Правая рука, правая рука, это ваш иммунитет. А левая рука, это все те самые внешние агенты, это вся та инфекция, которая нас окружает, которая будет окружать всегда и сегодня, и завтра. По мере того, как у нас с вами падает иммунитет, правая рука пошла чуть-чуть вниз, и начинает тут же нарастать, что называется, наши враги, да, начинает инфекция, у нас увеличивается вот этот шаг. И по мере того, как шаг становится больше и больше, это говорит о чем? Правая рука ушла, то есть иммунитет все больше и больше падает, да, а левая рука все больше и больше нарастает, инфекция. И вот этот шаг, это есть лишь что иное, как те 6%. Как нам, что называется, не попасть в эти 6%, что надо делать? Мы снижаем с вами инфекцию, правильно, и поднимаем с вами иммунитет. Всем понятно? Да. Вот это называется баланс, это называется гомеостаз. Теперь смотрите, что сейчас очень проблематично в нашем мире. Поставили вот эту вот ручку. Агенда болезнетворного, инфекционного нет. А иммунитет, сахарный диабет, как вы думаете, будет снижать наш иммунитет? Давайте, сильно, опустите, не стесняйтесь. Сердечно-сосудистая потянет иммунитет. Да? Дальше, хронический колит. И вот мы с вами получили вот опять-таки вот этот шаг без инфекционного агента. Это называется неинфекционные сегодняшние именно болезни века, которые составляют очень большой процент смертности. Вы чувствуете? Скажите, пожалуйста, из этого упражнения что на первом месте важно для человека? Иммунитет. Присаживайтесь, пожалуйста. Хочешь изменить мир, меняйся сам. Пока мы с вами разбираем, какие ушки, какое брюшка, как выглядит этот замечательный коронавирус, каким их размером, обратите внимание, мы должны прежде всего понять, что взаимодействие идет микрочастица и макроорганизма, меня, и что со мной такое произошло, почему я стала благодарной и благодатной почвой для развития. Вспоминаем все классику жанра ⁇ Сказка «Три и поросенка ⁇ У кого был самый крепкий домик? У был каменный, там нафту или нафнав. Теперь я могу вам сказать, кто на сегодняшний момент наиболее будет защищен от второй, от третьей, от четвертой, от пятой волны? Тот, кто занимается иммунитетом, тот, кто вот здесь вот в вакцине. Почему? Потому что вы должны понимать, медицина будет развиваться, мир будет развиваться, и мы с вами еще неоднократно услышим еще какую-то волну, еще будет, понимаете? Инфекций будет много и только при наличии хорошей защиты, почему мы с вами, да, мы должны быть с вами как вы говорите, именно такая вот держава всесильная, ей на каждый орган. Только мой иммунитет будет говорить о том, что мне ни это, ни это не страшно. Теперь возвращаемся по возрасту, вы сказали. Безусловно, с возрастом у нас раньше не было вот этой ценности здоровья. У нас не было даже как-то ценности завтрашнего дня. И более того, согласитесь, у нас не было особой даже культуры, я бы сказала, по отношению друг к другу. Ну, в моей жизни было, когда человек с явлением РЗ приходит на работу, а если еще, ну, допустим, мы это нет врача, а если кто-то в отделе работает, да, вот он пришел, всех заразил успешно, удачно, в тяжелой температурой шел домой, этот отдел тоже заболел, но он пришел он герой, друзья мои. Он никакой не герой. Просто на сегодняшний момент я понимаю, что он не знал вот этих навыков. Не надо распространять инфекцию. И вот сегодняшние маски, сегодняшние даже перчатки, они являются тем первым опытом, и я бы сказала тем первым грамотным навыком, как себя вести на момент именно респираторного заболевания, то есть когда инфекция передается воздушно-капельным путем. Это правильно, это более чем правильно все на себя нанесли, да? Вы правильно с вами сделали. Я нанесу, Нанесите на девушку, потому что мы с вами получаем. То есть, чтобы вы, вы понимали, сегодняшние все вот, что нам дало это? Обратите внимание, магазины стали чище, вы не заметили это? Да. Во-вторых, эта маска, ну как сказать, да? Как-то люди стали поинтеллигентнее, во всяком случае, не так ругаются. Правда? Это тоже или опять уже стали? То есть есть какие-то положительные моменты. И вот у нас с вами на первом месте то, за что бьется Вивасан. Мы с вами говорим о наличии хорошего иммунитета. И второй момент, раз мы все-таки говорим о коронавирусе, то здесь особые есть маленькие э, такие вот изюминки, с которыми я с вами поделюсь. Но они опять будут касаться Вивасан. Э, ровно 22 года назад... Компания «Ивасан» не просто пришла и заявила о первичной профилактике. То, что мы, мы вообще с вами сейчас выполняем национальный проект, потому что этот период показал абсолютно, я бы сказала, беспомощной медицины, первичной профилактики и абсолютно нулевую безграмотность населения. И вот именно сейчас вот это необходимо по жизненным показаниям делать. Но второй момент, если вспоминать компанию «Восад», ведь она первая, с какими продуктами вышла на рынок, компания «Восад» вышла именно с эфирными маслами. Эфирными маслами. Что сейчас мы с вами делаем Эфирные масла. Мы с вами именно облагораживаем, что называется, именно тот воздух, ту среду, до да, которой мы сейчас дышим. А теперь вам вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько может человек прожить без еды? Пять дней. Это кто у нас пять дней. Это как-то месяц, правильно? Да. Человек без еды может прожить 30 дней. То есть, как вам сказать, не зря же мы с вами собираем, собираем, у нас есть еще запасы. 30 дней, да. Скажите, пожалуйста, сколько может прожить человек на сегодняшний момент без воды? 5 дней. Да что ж такое 5 дней? дней. Как-то вы себя ограничиваете? Нет, 7-10 дней. Семь-десять дней. Да, это будет не самая качественная жизнь, но это все-таки жизнь уже будет. Скажите, пожалуйста, сколько может человек прожить у нас без сна? Пять дней. 5 дней. Вот это вот вы попали. Все-таки, знаете, как, как на ЕГЭ все-таки там варианты ответа. 5 дней. И самый простой вопрос, и в то же самое время очень глубокий. Сколько может человек прожить без дыхания? Ой. Минут. 2, 5, 6, минут, 6, 5 минут. 5 минут. Но ну, я вас сейчас попрошу. Павел, задержу. За... За... За... За... За... Минуту сейчас не отстываю. Значит, 6. 6. 6. Значит 6. друзья мои, я вас огорчу. Я вас огорчу. Без дыхания, без дыхания мы с вами можем прожить самое мало, это минуту. Это правда. Правда, это есть это такие, обученные. как же специально обученные люди, их очень мало, ну, они там, книги Гиннесса – это подводники 22 минуты. Но это как же целую жизнь люди этим занимаются. Чтобы понять, что это правда, я могу сделать сейчас следующий маленький эксперимент. Вы сейчас спокойно сидите, сядьте ровненько, спокойно, да? И делаем таким образом. Вы сейчас дышите, да, вдох-выдох, вдох-выдох. Потом на последнем выдохе, выдох, да, вы задержите, пожалуйста, свое дыхание и просчитайте по себя, про себя, какое количество секунд вы сможете пробыть без последующего желания опять вдохнуть. То есть до плова, большого состояния доводиться не надо, у вас возникнет это. Все готовы? Все готовы? Вдох-выдох. Выдох и пошли. Еще продолжаю 30 секунд. 30 секунд потом уже правдивы. Правдивые. А я-то я уже понимаю, что это самое. Значит, смотрите, у меня получилось 35. Что у вас получилось? 30. 30. 30. У вас что? 30, 30. Да, у вас что получилось? 30. Да. Ну до минуты кто-то смог. Нет, вы можете в интернете да, посмотреть нет. именно этот метод, он называется метод по Побутейко, да. это был такой величайший у нас именно ученый и медик-практик, именно критическая пауза, то есть на этот момент начинает наступать именно нарастать масса углекислого газа, и это называется как знаете, наша с вами адаптация. Так вот, запомните. До 20 секунд. Это критическая такая вот именно, как сказать, пауза, критическое время, которое обязательно требует занятием, обращения к врачу и, опять-таки, первичная профилактика. То есть это тот же самый метод, что адаптация нарушена, надо заниматься. И это можно сразу перевести сюда в группу риска. Если мы с вами переходим... От 20 до 30 – это такая твердая троечка с плюсом, от 30 до 40 – такая четверка с минусом, от 40 до 50 – четверка с плюсом и хорошо одна минута. Вот это говорит о хорошей адаптации. Можете посмотреть в интернете, но это очень важно, чтобы вы понимали когда я вам сказала сколько человек может прожить до да, без воздуха а теперь смотрите воздух сейчас это единственное все то что вам дается и мне дается абсолютно легко пищу надо найти приготовить есть воду надо будет налить да но сон вас сам смотрит, да и, потому что как бы на износе а дышите его постоянно почему потому что это тот самый я бы сказала божий дар потому что вы получаете кислород идет постоянный газообмен газообмен, да, мы получаем с вами кислород, но там все очень по -хитрому. Газообмен обязательно идет при присутствии углекислого газа, помните, да? Именно за счет кислорода все реакции, которые проходят, все то, что вы съели, чтобы окислить ваши белки и жиры, дать энергию от углеводов, это все происходит только при присутствии кислорода, который сначала у нас с вами попадает в систему легких, а потом уже через систему легких, он идет через кровеносные сосуды. То есть, когда мы говорим о именно дыхании, оно существует легочное и тканевое. Нам обязательно не просто надо вдохнуть в легкие, он должен дойти до альбиол. Это самое конечное, что называется именно отдел легких. Здесь мы пока с вами, знаете, как сказать, это идет такая как сказать, логистика. Воздух должен поступать какой. Теплый, он должен поступать обязательно влажный, он должен обязательно поступать чистый, потому что здесь на уровне аудио у нас с вами операционная. И здесь разработана целая система. У нас с вами здесь волосики, которые грубые такие частицы задерживают. Здесь у нас с вами вот эти гайморные пазухи, это целая такая, знаете, инженерия. Там созданы такие ходы, и получается, что когда поступает воздух, он начинает делать такие турбулентные движения, за счет этого а, с, мгновенно здесь согревается, и плюс еще, если помните, по инерции, вот эти все мелкие частицы тоже разбрасываются. Более того... Более того, здесь есть такая слизистая, она называется мерцательной эпителией. Мерцание, очень красивое такое звездное начало. Почему? Потому что мерцательные эпителия – это такая клетка чудесная, она имеет свой вот такой вот хвостик защитный. И когда воздух проходит, то именно вот этот хвостик очищает все ненужные частицы, обвалатывается, защищается на... Раннем этапе они все выделяются либо наружу, это как раз тот самый первый момент, когда, допустим, или коронавирус, или другая, это риновирусная инфекция, ее же надо как-то обратно удалить. Вот этот секрет, вот эти вот сопли, которые, это активная форма, что называется, очистки организма. А если это активная форма очистки, это увлажнение воздуха, вы должны пить воду? Сто процентов вы должны пить воду, потому что без этого не отработать ни одна системы. Сделайте два глотка то с водой. Второй момент: мы с вами очищаем, мы с вами увлажняем. Это самое. Дальше становится тепло, и это все главная задача очистить тепленькое влагу, чтобы дошло здесь до львиоли. Именно в альвеоле здесь как нигде у нас с вами происходит интимное такое, что называется интимное взаимоотношение между легочной тканью и тоненьким тоненькой стенкой сосуда. То есть вот здесь вот именно взаимоотношение между легочной системой и сердечно-сосудистой. Вообще альюла это такой пузырек, который наполненный кровью. Поэтому скажите мне, пожалуйста, система легких зависит от работы сердечно-сосудистой системы безусловно. Вспоминаем 6%. процентов. Вспоминаем ту же самую Италию. Что там получилось? Я не говорю о том, что были старики. Мы говорим о том, с каким сопутствующим грузом были эти люди. Дело не в возрасте, хотя с возрастом мы это набираем, да? Вот она, сердечно-сосудистая патология. Кстати, то же самое сахарный диабет, он также влияет на состояние крови. И вот именно вот эта система у нас с вами не срабатывает. А есть потом еще одна система. Это мы с вами кислород только отдали в кровеносный сосуд. Но нам надо еще донести до клетки, правильно? Потому что вот эти все... Окислительные процессы и энергию мы с вами проводим на уровне клетки. А у нас с вами еще и клетка за, зашлакована. Есть такой момент, как вы знаете, клетка самоочищается. Клетка желудка за какой период времени восстанавливается, кто знает. 2-9 дней у нас с вами происходит постоянное обновление слизистой желудка. До 4 месяцев у нас с вами происходит обновление кровеносной системы. До года идет обновление со стороны печени, поэтому все, кто пережил в свое время гепатиты любой теологии, в течение года должны восстанавливаться. Теперь мы с вами узнали о том, что коронавирус сам по себе несет определенное осложнение фиброзы легких. Поэтому запомните, после перенесенной любой вирусной, именно респираторной инфекции, легкие надо будет восстанавливать в течение 3-6 месяцев. Так заработает система, ее надо очищать. Причем надо очищать на уровне клетки. И скажите мне, пожалуйста, какой у нас с вами воротник новый удивительный продукт, я, я считаю, что это просто как бы, знаете, вот как бы интуитивно, у Томаса, у нашего президента компании есть какая-то вот интуитивная чутка да, на события. Есть такой продукт, он называется защита клетки. Кто из вас уже его пробовал? Молодцы. Кто о нем еще ничего не знает? Ой, как хорошо. Прямо для вас. Есть ли здесь мои коллеги, врачи или медицинские работники? Да, очень. Вы какой специальности? Я очень рада вас. В общей практике очень хорошо. Вы этот продукт знаете? Вы уже им пользуетесь? Я нет. Почему? Я а почему? Или вы считаете, что вы в другой группе? нет, все нормально пока. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Да будут, вот, как сказать, ваше субъективное ощущение достоверно. Итак, смотрите, что мы с вами здесь имеем. Защита клетки, основной сырье пшеницы, а активное вещество спермидин. Почему так называется? Впервые это вещество было видео, вызов это самое, получено из мужской спермы. Ну, как понимаете, вот эта клетка, это не только, точно так же, что выглядит очень подвижной, самая маленькая, самая подвижная клетка, которая есть в человеческом организме, это сперматозоид. Так вот, какой буйной энергии обладают эти клетки. И был выведен именно оттуда спирмедин, а потом оказалось, что это вещество существует и в растениях, это существует, существует и клетка животного мира, но самое большое количество находится в пшенице. И клетка, когда начинает восстанавливаться, да, в ней обязательно возникает, называется, вторичный сырьем но клетка наша с вами по своей молодости имеет вот эту способность аутофагии. Если в свое время, сто лет назад, Илья Ильич Меченко говорил о фагоцитозе и первый понял тему иммунитета, то здесь мы с вами говорим, это в 2016 году была тоже Нобелевская премия, мы говорим об аутофагии. Это когда клетка может сама себя очищать, именно очищать. Она сама как бы свой мусор скушает. Аутофагия. Аутофагия. К сожалению, с течением возраста, а также с течением определенного набора наших с вами заболеваний, вот эта склонность очищать и делать генеральную уборку клетки становится все меньше, меньше и меньше. И вот сейчас найден тот самый продукт, причем, смотрите, удивительно как. Мы с вами говорим на уровне БАДы. Это замечательное направление биологически активные добавки к пище. То есть мы с вами сейчас обогащаем все то питание, которое, к сожалению, не всегда совершенно. И это очень правильно. Так вот появление этого продукта позволяет нам с вами усилить эффект очистки клетки. Как вы думаете, когда мы с вами говорим об иммунитете, момент зашлаковки клетки, там есть? Сто процентов. Когда мы говорим об этой группе, как вы думаете, вот этот препарат там бы работал? Сто процентов. Когда мы говорим об этой группе, здесь он будет работать. И когда мы говорим здесь об этой группе, и нам с вами 20 плюс. Он точно так же будет работать. Причем профилактически. Здесь у нас с вами идет профилактическая дозировка, согласно, это две капсулы в день. Здесь у нас с вами какая пойдет? Уже лечебная дозировка, это уже будет 4 капсулы в день. А здесь у нас с вами пойдет тоже лечебная. На реабилитацию тоже 4 капсулы в день. То есть мы с вами можем эту дозировку в зависимости от поставленной задачи увеличивать. И этот продукт номер один. Второй продукт, который я сегодня только оглашу, но это будет всем приятная новость, когда мы говорим вот именно об обеоле и вот в этих самых интимных отношениях с кровеносным сосудом, у нас был замечательный продукт Виворус. Вы помните, есть очень хорошая новость, и я считаю, что Виварон, если бы он, был, он и многим бы помог, потому что на сегодняшний момент проблема аспирина становится все выше и выше, как бы, скажем таким образом. До 40% пациентов, которые подлежат приему аспирина, имеют абсолютные к нему противопоказания. То есть, с одной стороны, им нельзя без препаратов кровь, а с другой стороны, нет аналогов. И слава богу, Ron, вот запомните, я думаю, через 10 лет еще что-то, он обязательно тоже будет иметь Нобелевскую премию, потому что это незаменимый продукт, альтернатива аспирина. А теперь, если вспоминаю, когда мы говорили легкие, когда начинали лечить, вот этот опыт мы получили, большим количеством нестероидных противоспалительных препаратов на Именно за счет группы аспирина мы получили осложнение, еще, как сказать, усугубление результата. То есть химические препараты подвели к ухудшению процесса. Вот это как раз вот опасность сегодняшнего аспирина, как и наших а, антибиотиков. Поэтому препарат, который мы с вами будем иметь, а он действительно виварун, он сейчас идет в разработке только за счет того, что там поменяется сама именно новая упаковка, эта экономичная упаковка позволит нам с вами уменьшить стоимость продукта и довести до каждого. Это будет очень здорово, я надеюсь, что до конца года это будет. А мы с вами опять возвращаемся, встаем, пожалуйста. Можете мы будем с вами работать. Итак, будем двигаться. Итак, вспоминаем, что у нас с вами есть чудесное здоровье. Вот у нас с вами баланс правильно? баланс Теперь мы с вами понимаем, смотрите, когда говорим об инфекции, да, об инфекции, вот она у нас с вами нарастает, то, в принципе, здесь там может быть коронавирус, там, стопилополки, стриптополки и так далее, так далее. Но он может развиваться только тогда. Когда у нас с вами начинает страдать иммунная система, значит, иммунная система, вспоминаем, сахарный диабет пошел, да, сердечно-сосудистая пошла, неправильное питание пошло, вот у нас с вами вот, вот, вот этот иммунитет, я почему вам рассказываю, и его очень трудно поднять, согласитесь, да? А когда мы с вами говорим об инфекции, об инфекции согласитесь, здесь все-таки достаточно легко, почему присядьте? Даже в нашей компании, да, если вот сейчас рассматривать всю-всю-всю вот эту миницию, согласитесь, какие основные продукты у нас есть с антибактериальным противовирусным эффектом? Вот которые... Косточки. косточки. Совершенно верно. Вот это тот самый продукт. Экстрагрикутовые косточки. Это на сегодняшний момент это очень хорошая альтернатива химическим антибактериальным средствам. За счет активного вещества на рентгенах он воздействует то есть на, 7, на 800 штаммов видов. Здесь идут вирусы, здесь идут бактерии, здесь у нас с вами идут грибки, здесь у нас идут паразиты. То есть здесь используется огромный диапазон воздействия за счет чего? Потому что на рентген блокирует чувствительность к аминокислот. То есть он как бы голодает эта, эта микрофлора. То есть она здесь нет привыкания, это очень важно. И при правильном применении он нисколько не убивает вашу микрофлору. Это совершенно, но мы должны понимать, что всему свое время, если вы находитесь вот в этой ситуации, то, наверное, на одной косточке будет поздно. Мы с вами говорим, согласитесь, на профилактика, вы сегодня приходите, после у нас домой, 5-7 капель, все выпьют. Все согласны? Все согласны. То есть здесь это будет работать, но чувствуете одноразово или я вам предлагаю там, допустим, по три-пять капель, вы выходите в люди, как вам сказать, идет определенное общение. Здесь будет работать косточка однозначно, но уже в другой дозировке, правильно? То есть мы с вами уже здесь рассматриваем там, по 5 по десять капель, в зависимости от вашего веса, в зависимости от тяжести, на сегодняшний момент состояния, да, и здесь будет более длительный прием. Здесь она будет работать. Безусловно, будет работать. Здесь у нас с вами классическая медицина. Здесь мы с вами, что называется, желаем всем-всем-всем врачам, мы желаем всем медикам, которые вот в это трудное время были в этом эпицентре, потому что ту на себя, как сказать, тяжесть, которую они взяли, ну это вот, ну это действительно подвиг. Это правда. Я говорю о тех медиках, которые здесь были. Во-вторых, не забывайте, что все эти медики, они тоже были. кто-то был сердечно-сосудистый, кто-то был с сахарным диабетом, и кто-то был здесь, да? А второй момент еще, чтобы вы понимали. 21 век – это век команды. Героев-одиночек не бывает. Даже мы с вами сейчас мощная команда. То же самое надо отнести к коронавирусу. Он такой, знаете, как бы генный паразит. Поступая в организм, которому мы уже понимаем, почему это мы создали условия для его развития. Он вызывает на себя всю вторичную инфекцию. То есть, понимаете, он, скажем так, геноассоциированная инфекция. Вторичное осложнение, которые идут от этого, как правило, грибковой пневмонии, это не надуло никому ветром. Это мы с вами все то, что я вам сказала, куда прилетела мушка – вот это все то, что мы с вами внутри себя имели, коронавирус поднимает и это начинает прогрессировать. То есть вторичная вся инфекция, она начинает возникать за счет того, что у нас не только слабая иммунная система, но и за счет того, что мы с вами накормили ту микрофлору. Есть хорошее понятие кишечного генома, сейчас об этом все говорят. И вы знаете, что вы все состоите из клеток. Так вот на одну вашу клетку приходится до 10 клеток микробов, вирусов, паразитов. И поэтому, Поэтому вот именно то, что внутри вас живет, то в какой-то степени, скажем так, и диктует ваше поведение. Даже пищевые ваши на сегодняшний момент пристрастия – это есть не что иное, как призыв вашего кишечного генома. Поэтому я говорю, когда девушка сильно любит и, что называется, не может отказаться от сладкого – Первая тема, которая это сразу это наличие глистной инвазии и грибков. Поэтому, когда в очередной раз вы потянете что называется какой-нибудь помпушечку или какому-нибудь шоколаду, за, запомните, вы начинаете в этот кормить в этот момент вы кормите свои глисты, вы кормите свои паразиты, вы создаете ту самую микрофлору, на которую прилетит еще один гость коронавирус. Поэтому для себя сейчас учтите, мы должны четко понимать, когда даже говорим о всех наших методах, я вам расскажу, компания его всегда идет за здоровый образ жизни. Только что, теплая, да, увлажненная должна быть именно, что называется, чистый воздух. Для этого мы с вами пьем воду. Да? Второй момент. Мы с вами создаем, а теперь обратите внимание, почему я так пристально сейчас говорю по питанию, по сахару и так далее, и так далее. Когда создаются наши с вами системы на уровне развития, первым создается нервная трубка. Это центральная система, главный мозг, пошел спинной мозг и так далее, и так далее. Вторая трубка, из чего развивается человек, да, это возникает сердец сосудистый, то есть идет такая трубка, потом сердце сосуды. И очень интересно, возникает третья трубка. Третья трубка, она называется кишечная. Но по мере того, как она развивается из, это самое, из первичной клетки, от нее, что называется, отходят отдельные системы. И это наша с вами легочная система. Легочная. Она совершенно идентична кишечной, кишечной трубке. А теперь кто у нас с вами занимается биопульсаром? Кто у нас есть биопульсарщики? Для вас совершенно полное управление. Чудесный носик. Легкие, вот так вот, легкие. И кишечник. Это единый меридиан. Помните, когда вы работаете? Да? И поэтому это единый меридиан, единая система. И если хоть где-то есть энергетический сбой, что мы с вами говорим где потом надо поднимать систему скажите мне пожалуйста мы с вами долго работали с иммунитетом иммунитет права рука не случайно по правой стороне идет по стороне печени где у нас с вами вспоминайте лекции предыдущие было иммунитет 70 процентов иммунных клеток где лица? <служие> кишечник вот здесь наша с вами иммунная система на сегодняшний момент пострадали легкие да? Чем должны заниматься? А теперь могу вам сказать, легкие пострадали, в этот момент как шлюз, вот коронавирус, открывая всюду, и вот вся та микрофлора, которая есть, она начинает у нас с вами воздействовать. Поэтому берегите как бы свою команду. Сто лет назад замечательный Илья Личмечников Мечников сказал, необходимо дикую следу кишечника – преобразовать в благородную команду, которая будет вам помогать. И поэтому сегодняшний момент, когда мы говорим о здоровье, когда мы говорим о возможностях вашего иммунитета, это та самая команда, которая внутри вас есть. Это ваша микрофлора, это очень важно. Это ваше правильное питание, потому что химией и вообще, как сказать, агрессивной едой, фастфудами, ведь это действительно есть вот эта пищевая культура, вы будете подкармливать определенную среду, те же самые люди, листые и паразиты. Правильная еда она соответствует совершенно другой микрофлоре. Нормальная микрофлора всегда вам даст иммунитет, чтобы поддержать. Поэтому, даже когда мы говорим, то работает с детьми, у ребенка аденоиды, да, это у него идет раз, как сказать, раздражение лифоидного именно, что называется, липойной ткани, и это косвенные признаки раздражения именно толстого кишечника. И до тех пор, пока вы не восстановите правильную микрофлору у этого ребеночка вы никогда не справитесь с его аденоидами. Это все один и тот же меридиан, это единая система. Поэтому ухаживайте за своим желудочно-кишечным трактом, правильно питайтесь, принимайте воду, это как раз как профилактика, и мы с вами получим совершенно уникальный ответ на легочную систему. Ухаживайте за своим сердцем, и мы с вами тоже, и отзовется все очень на легочную систему. И когда мы говорим про эти 6%, понимаете... Вот, как сказать, это настолько как, иммунная система уже не имела никаких возможностей. Эти тяжелые заболевания, о которых мы сейчас вот именно и говорили, почему я и держу сейчас защиту клетки. А сейчас становится нашей задачей номер один, потому что мы все говорим про красивое долголетие. Мы все говорим о том, что человек может прожить 120 лет, но он должен прожить качественно. А если он должен прожить качественно, то у него не должно быть вот этих заболеваний, потому что сахарный диабет может произойти в один день нет друзья мои как сказать патология сидеть сосудистой система может в один день нет все то что в один день это как правило генетика это на совершенно в раннем возрасте а вот здесь вот смотрите нос легкий и толстый кишечник вот у нас с вами прямая зависимость как мы с вами питаемся как мы с вами пьем воду это же очень важно и второй момент как мы с вами поддерживаем нашу иммунную систему продуктами габарса Продукты его сам на первом месте, конечно, я сразу показываю парамакс. Скажите, пожалуйста, у кого из сегодняшней группы удален аппендикс? Mm -hmm. замечательно, замечательно, Я не буду комментировать ничего, но тем не менее, и последние разработки говорят о том, что если удален червеобразный, у меня вторая лекция, поэтому буду за это, обратноотворный, это косвенные признаки дисбактериоза. Это косвенные признаки того, что внутри вас дружественные, вот той самой, что называется, команды, которые будет вас защищать, не очень-то и есть. Поэтому Флоромакс для тех, у кого нет на сегодняшний момент, ну, по убедительным причинам, удалили аппендикс, каждые семь дней месяца вы прямо проводите, что называется, неделя защиты моей микрофлоры. По две капсулы Флоромакса за 30 минут до обеда, вот с первого по шестой день месяца. Вот это надо проводить обязательно. Почему? Потому что, к сожалению, к сожалению считается, что апендикс это тот самый маленький такой детская ясенная группа, где у нас с вами продуцировалась наша нормальная микрофлора. Поэтому нет ни одного лишнего органа, который бы, как сказать, мы просто так удаляли. О флоромаксу это обязательно. И поэтому, когда мы с вами говорим, казалось бы, о системе легких, но я говорю про осень. На осень, пожалуйста, занимайтесь тем, что мы сегодня восстанавливаем с вами микрофлору кишечника. Следующий момент, когда мы с вами говорим о нашей зоне иммунитета. Под капсул, а... две капсулы. Подверг капсулы. Скажите мне, пожалуйста, при сервичной профилактике, как вы думаете, омега-3-форты препарат это тоже? Да. Я думаю, что его даже не надо включать в первичную профилактику. Это жизненно необходимый стабилизирующий продукт, правильно? Который мы должны ежедневно получать, и он у нас не вырабатывается. Поэтому мы с вами рассматриваем не только вот эту группу первичных встающую, мы рассматриваем даже то, как сказать, не надо, что пришел коронавирус, я знаю, что нужно моей клетке. Обязательный продукт. Скажите мне, пожалуйста, когда мы с вами говорим о препарате будет везде. Сейчас я бы поспорила с вами, скажем так, все-таки лето и мы имеем достаточно, как сказать, зеленая растительная еда. Я думаю, что, ну, если мы полноценно питаемся правильно, то витаминов достаточно. А вот с 15 августа, помните, мы раньше все время приглашали наших детей готовить. 15 августа, так как мы уже уходим с сентября, мы уже уходим с вами, возможно, вторую волну, уже витамины начинать можно. Согласны? Потому что на данном этапе мы начинаем уже себя готовить и, кстати, к определенным изменениям и испытаниям осени. Чем интересен продукт этот, да, 20 витаминов и минералов, то, что здесь у нас там идет популярное напыление на по технологиям, и когда вы принимаете, это здесь суточное, одну капсулу внутрь, то постепенно расщепляются отдельно взятые вещества, то есть здесь нет венебета, и мы получаем с вами высокую биодоступность. Чем еще интересен этот продукт, здесь есть э, это самое, до 70% суточной дозировки йодистого калия. Это характерно и хорошо для всех, что называется районом. Единственное, что для людей, кто уже принимает гипотереозом препараты йодистого калия, э, тогда витамины пить нельзя. Тогда надо принимать препараты э, антивозрастные, Когда мы говорим о сегодняшнем периоде и как бы, ожидаемой осени, вот, допустим, для меня... Самый любимый продукт, который я считаю и как бы его декларирую, это препарат зеленая часть мятоперечной. Кто его принимает? Мама. -а, -а, -а, -а. а можете сказать, почему вы его принимаете? Как вот так, по показаниям двех русалок. -а. По показаниям двех -а. И все, да? Но смотрите, Но чем вкусный вкусно еще. Да, значит, смотрите, а какая самая вкусная страна в мире у нас? Япония. Причем в 45 году Япония перенесла вот это, такое ялинное потрясение. И, в принципе, средняя продолжительность жизни у них после этого было 45 лет. было очень большое как сказать, количество онкологических проблем. На сегодняшний момент заболеваемость, а курящая страна, раком легких у них одна из самых низких. И средняя продолжительность жизнь у них до 82 лет. И это, я могу сказать, одна из немногих стран, которая при приеме человека на работу, в его, что называется, дасюризме, он должен написать, какие он принимает баты. Это говорит о том, насколько человек кажется, к, себе, к себе относится. Вообще, считаю, мир поменялся, мы с вами тоже меняемся. Нам очень важно, чтобы как мы, сказали, мы имели ответственность за свое здоровье и вообще качество жизни. Так то вот, это все происходит. Почему? В Японии очень высокая культура приема зеленого чая, действительно, как антиоксиданта. А что делает компания «Ивасан»? Мы создаем не только зеленый чай, как антиоксидант, да? А смотрите, здесь еще добавляется мята перечная. Это очень интересный продукт на жару, потому что, вы же понимаете, сегодняшние перепады – это очень сложная ситуация для гипертоников. Но мы говорим сегодня о легких. А здесь, смотрите, здесь витамины А, Е, С и, прежде всего, селен, сын и медь. И самое главное, что здесь у нас с вами селен. Именно селен способствует тому, что вот эти чудесные клетки у нас выводят тяжелые металлы, идет именно очищение вот этой мокроты. И если говорить о таком, знаете, как вам сказать, именно продукты номер один на легкие, причем на все случаи сюда, сюда и на реабилитацию. Безусловно, пойдет зеленый чай, с атопический. В чем еще есть его такая особенность? Его можно принимать, начиная с 6-месячного возраста ребенка, только не надо немножко, то есть там никаких нет противопоказаний. И уже до самых, до самых 120 лет. Особенность препарата единственная какая? Нет противопоказаний, но он немножко повышает давление, и поэтому для гипертоников вы уменьшаете резиновую два <coughs> раза, если обычно идет по одной три раза в день. Если человек склонен к гипертонии, то вы будете пить по одной, второй, три раза в день. Но на солнце, на радиацию, допустим, я работала в радиологии, я знаю, вот эти три дня идут с очень тяжелым радиационным фоном. Безусловно, я принимаю зеленую чай. Особенно женщины, которые склонны к пигментации. Да, я буду говорить, что, может, возможно, как бы, безусловно, идет гормональный фон, но пигментация на лице – это прямое показание принимать зеленую чай. Но мы сегодня говорим о легких. Следующий момент. В зеленом чае безусловно присутствует витамин С, а мы сейчас как бы с вами работаем с правой рукой. Как вы думаете, витамин С будет поднимать наш с вами иммунитет? Однозначно. Это, как сказать, вишня мантийская. Скажите мне, пожалуйста, это очень приятный продукт. Это пойдет нашим с вами детям? Безусловно. Только дозировку соблюдайте, не увеличивайте. Следующий момент. Вот это чудесная группа наших с вами сиропов. Люблю и обожаю. Причем могу вам сказать, вот здесь вот со звездой у нас стоит новинка. Ну, новинка, наверное, как вам сказать. Она уже не новинка, но продукт Immune Fit. Вот прямо вот здесь, вот, пусть он вам запомнится. Как только вы чувствуете, что вы чем-то заболеваете, вам не здоровится как только вы чувствуете, что правая рука иммунитет как-то, как, как сказать, несколько вас подводит начинайте пить Immune Fit что в нем интересного, каков у него состав. Друзья мои, прежде всего здесь есть тимьян, который способствует хорошему дренажу отхаркивающего момент. Здесь есть шалфей, это прекрасная санация, вот как раз вот именно вежливая дыхательная пути наши с вами горло. Здесь есть фенация, которая со стороны иммуномодулирующая, а с другой стороны пастерицильная, противовирусная. Здесь есть замечательная бузина, и здесь есть шиповник. То есть это настолько мощно, я бы сказала, именно э, такая композиция, как, если вы вовремя начинаете, понимаете, все надо начинать вовремя, тогда мы с вами всегда имеем возможность вторичную инфекцию привести в легкую. По одной столовой ложке написано 2, начинайте 3 раза в день. И при этом мы с вами все время встаем, встаем. И при этом мы все время с вами работаем в балансе. То есть вот у нас с вами равновесие. Мы должны работать сегодня. Вот оно, равновесие, да, вот это наше здоровье. Теперь смотрите, пошла вирусная инфекция, то есть пошла у нас с вами вверх левая рука, а иммунитет начинает нас подводить, вот оно все. Значит, что мы с вами делаем? Правая рука пошла вверх, то есть начинаем принимать иммунфит, зеленый чай, правильно, ациролу принимаем. А здесь что, пьем косточку, пьем с вами что, чайное дерево. У вас абсолютно есть, присаживайте диапазон. Я хочу, чтобы у вас была мышечная память, и вы понимали, что такое здоровье. Это томеостат, это баланс. Это баланс, как только вышли, опять-таки возвращаемся обратно. Второй момент. Пожалуйста, кто из вас еще не пробовал летом, это швейцарский чай, это наша чудесная бузина. Летом, когда жарко, вы ее можете растворять чудесным образом в холодной воде. Если у нас с вами, как сказать, прохладная или холодная зима, горячий совершенно делайте напиток. А если лето и еще к лету в этот напиток добавить для себя несколько капель а, косточки, то вы получаете удивительный напиток, который для очень важно, убирает неприятный запах, если вы потеете. Это актуально потому что он убирает микрофлору. Но самое главное, это жаропонижающие, это у нас с вами патагонное средство, это средство с мягким диэротическим эффектом, это у нас с вами и иммуномоделирующий эффект. Запомните эти все продукты, посмотрите, какой диапазон. Поэтому я почему вам рассказываю, быть здесь и здесь мы абсолютно обязаны. Нельзя в одну ночь сюда прийти, ну нельзя это невозможно. Так не бывает, потому что есть философия, есть динамика процесса, она всегда есть. Ну, и, конечно, здесь, к сожалению, у вас этого уже нету, но песни, я все-таки спою в Марин Гарони, да, кто из вас уже это понимал? Маринга, прекрасно, как красиво. Маринга ⁇ это такое красивое азиатское э, в Индии растение именно в пустыне. Мне еще очень нравится, с какого сырья это берется. Это растение, оно еще называется дерево жизни, потому что в Индии используются корни, кора, древесины, листочки используются. Почки, цветочки и так далее, и так далее. У нас в маринка здесь используется именно листва. Она обладает совершенно уникальным, как белковым составом. Она обладает уникальным э, составом своим витамином. И в то же самое время здесь идет тоже отхарпивающий эффект. И мы с вами еще э, получаем вот этот иммуномодулирующий. Но получается такая, знаете, как бы э, э, суперкомпозиция. Сюда еще компания добавляет именно арония добавляет черноплодную рябину а что такое черноплодная рябина Мы снижаем сахар мы с вами сказать, работаем сердечно-сосудистой системы работаем с щитовидной железой и если мы говорим с вами об эмонфити как бы вот здесь да и ограничиваем его почему потому что киноцесс свыше четырех недель не бьется а смотрите как интересно марина арония придет сюда Чувствуете какое-то недомогание? Марин Дороне может быть здесь, и Марин Дороне может быть здесь. И начиная вот, с 6-летнего возраста, ребенка, пожалуйста. И смотрите, как акватор, чиновидная железа, гипертония, сахарный диабет. Чувствуете, вот вокруг этих 6%. Я просто хочу сказать, что давайте пусть не будет этих 6%, пусть один оставит, то статистика все равно есть. Но мы можем это тоже изменить, не только в этой гастаре. Вот это вот как бы наш с вами такой вот момент. Говорим о легких, и здесь, конечно, вот эти удивительные, все начинала компания, пришла на рынок с эфирными маслами. Это было первое, что. Почему эфирные масла, э, как бы я считаю, что это проведение компании Ивасан, Потому что сейчас, что у нас с вами еще не отняли, но загадили, а может мы сами это сделать, да? Слава богу, еще воздух в бутылках не подается. Сейчас выйдете, прям дышите больше, пока сегодня еще воздух ваш. Но тем не менее, экология, но тем не менее, как сказать, те же самые машины, то есть то, что мы в воздух сейчас совершенно другой. Он, как сказать, особенно курильщики, там токсическое воздействие идет настолько тяжело, до 40% мы теряем с вами легкие. И если я не могу отвечать за всю планету, хотя хочется иногда, движение зеленых надо с вами отрегулировать, то как бы Серафим Саровский, хочется изменить мир, меняйся сам». И вот мы пришли на рынок с эфирными маслами, которые первые, вот у нас чудесный носик, первые начинают изменять именно то, что мы позволяем себе вдыхать. Вот этот самый сегодня подарок компании «Вивасан», «Мама Мия», который вы нанесли. Мы облагородили тот воздух, даже мы выдыхали, я могу сказать, мы не облагородили, когда мы выдыхали, все подряд было, но благодаря вот этому именно мама мила, благодаря этому спрею на основе эфирных мас масел, мы с вами улучшаем тканевый иммунитет, вот той самой, что называется, мерцательной петели, мерцание, потому что она с волосками все время чистит. Вы представляете, какие м, труженики вообще слизистые в нашем организме. Понимаете, это есть даже такое выражение, это я ленивый, а на клеточном уровне я очень работоспособна. Так вот именно здесь, вот это совершенно рабочие клетки, которым надо помогать. И то, что компания вышла на рынок с эфирными маслами, особенно сейчас. Мы как раз с вами прямо подошли к самому, Святой святых, это наш с вами воздух и дыхательная система. Через масла, масла бактерицидно обладает звездой, вы же знаете, противовирусные, масла с сами по себе за счет того, что обладает и раздражает наш обонятельный центр, вы же помните, обоняние ⁇ один из признаков того, что мы с вами переболели. Плюс еще именно через обоняние, через эфирные масла мы подходим к лимбической системе, у нас возникает отличное настроение. И Томас Лютер сегодня, опять его цитирую, можете представить, он до, он не знал о том, что будет вот такая, что называется, испытательная ситуация на планете, был создан еще и выпущен удивительный продукт Респира. Дыши свободно. Помните, у кого-то идет респираторное заболевание, как-то звучит грустно, а у нас с вами есть композиция Респира. Дыши свободно. Именно благодаря этим маслам у нас улучшается с вами дренаж. У нас с вами идет свободное дыхание, мы с вами повышаем клетчный иммунитет. Поэтому респира тоже должна быть у каждого. Вот все композиции. Я полон сил. Причем вы можете их как? Через э, лампы, через кулоны, через, что называется, можете сухие ингаляции, там, или холодные ингаляции. Но самое главное, мне очень нравится. Допустим, я езжу, мне нравится «Мама Мел», есть у нас с вами еще композиция «Расслабься». Совершенно незаменима для каждого из вас. Или же у вас сумочки. Скажем так, это уже не идет, это более трансдермальная терапия, то есть мы введение активного вещества через кожу, да, в проекцию, но мы можем с вами использовать бальзам и, как вы понимаете, наши уникальные масла, ой, крема. Трансдермально терапия. Здесь уже мы не только идем на зону управительцы, а самое главное, что начинаем с вами работать с легкими. Помните, что крем а -а -а -а. Вот отлично, отбиваете себе, красиво получилось. ночью именно крема. Крем оживейник полезен, у кого высокое давление, он будет снижать, а крем тимьян полезен тем, у кого низкое давление, потому что Чудесные крема, которые тоже будут работать. Вот здесь. Согласны? Вот здесь. Вот здесь. А даже, может быть, иногда здесь, если у нас, допустим, ну, здесь вообще-то идет классическая медицина. Итак, мы с вами рассмотрели БАДы. Я не затрону, здесь не венок, но тем не менее, потому что вы о нем все знаете. Заболевание свыше 6 месяцев всегда имеет аутиномный процент и имеет аллергический компонент. Не венок. Мы с вами что еще здесь не рассмотрели, а мне кажется, все. Поэтому, друзья мои, под видео подводим итог. Первый момент, что мы с вами соблюдаем питание, исключаем сахар, обязательно в питание добавляем 20 грамм сливочного масла. Это нужно для лёгочной структуры. Второй момент – пьем воду. В период заболеваем, пьем обязательно теплую воду. Начинаем спать в 10 часов желательно, особенно для женщин. Начинаем делать дыхательные упражнения. Это может быть Стрельникова, это может быть доктор Шишунет, это может быть просто это самое, вы начинаете делать зарядку. Или ходьба. Это я вам рекомендую. По компании «Ивасан» все помните ваш баланс, знаете, как работать с инфекцией, а самое главное – занимайтесь своим иммунитетом, чтобы благодаря ревосанам вот этот процент 6 мы с вами довели до одного. А может быть вообще у нас вторичная профилактика, и я... Давайте сделаем здесь 90%. Почему нет? Можем мы это сделать? А среди ревосанцев вообще 100% первичная профилактика. Закончится моя чудесная лекция, я тоже не очень, очень довольна. Есть чудесные книжки, я вам все рассказывала, что есть в этих книгах. Поэтому я вам желаю, чтобы они у вас все были, потому что надо когда-то вернуться. Здесь есть новые продукты «Артишок Халин, У кого нет этих книг? У вас только, да? Хорошо. Это я прямо рекомендую, потому что сегодня был познавательный, тоже обучающий курс. Я вам все рассказала, со всем поделилась. Если у вас какие-то вопросы, 5 минут на ответы. И можете поделиться, что нового вам дала эта встреча. Мы просто с вами все повторили, вы все знаете. Спасибо. Доктор, все. коллега, можно... Вы какой-то резюме подведете? Классный ход поднять, вызвать внимание всех, как сказал, все встали, да. подвились, да. внимание снова. Да. И самое главное, нет, давайте скажем откровенно, и вы врач, и я врач, я бьюсь за какого пациента? Мне важно пациент, который хочет быть здоровым, я люблю образованных пациентов. но давайте скажем, ну пусть коронавирус, завтра еще что-нибудь придумаем, еще, он прилетит, но какая мне разница, если у меня хороший иммунитет, и я знаю как, и если я буду вот здесь. Согласитесь, а как легко врачам будет работать, если мы все с вами будем заниматься своим здоровьем, и как близким вашим будет хорошо, правда? Ну это, ну, это просто здорово. И сам, так ну, сказать, действительно это национальный проект. Спасибо вам большое. Так, всем. Значит, скажите, про, о, что у вас в аптечке не хватает? У меня много, не хватает. Ну первым, Что точно знаете, вам надо? Молодец. И косточка. косточка нет, я на момент, uh -huh. вот. иммунфить. Иммунфить и косточку закончишь, потому что отлично. Что в вашей аптечки не хватает? Все отлично. Все, что у не хватает, все есть. Что узнали для себя нового, что не знали? А что вспомнили сегодня? Ну вот, что при аппендиците, у кого мне да. пить Флорамакс? Это да. Пить, да. Короче, И неделю. Каждые семь дней да. получается. Да. И по две капсулы. Да. Там как По две капсулы за тридцать минут а до 3... обеда. один раз в день. За тридцать минут до да? Один да. раз день. Один раз день. При первом, ну, при основном ну, при, да. при приеме пищи, да. Да. Да. Вот. А после филактики, как часто надо? Ну, понимаете, профилактика вы имеете в виду как бы кишечник, ну, или что по... кишечник, нормальный. Ой, это надо прийти на Биапусер провести чистку. А. Потому что, когда вы говорите профилактика, то здесь надо провести системные. Тут надо артишок добавить, косточку и да, Тогда будет изумительно. Это просто здесь акцент, нет этого органа. Что вам дала эта встреча? В принципе, я, наверное, повторила для себя все то, что я уже знала. Угу. Интересно было действительно, с дефицитом, вот эту прям вот угу. копилочку полезности добавила. И мне бы вот еще хотелось спросить, по поводу по иммунфита по по по по и, и сиротможиления. Да. Вот я, например, со своими детьми, мне очень понравился мажорельник, я его без безумно просто люблю угу. и в качестве профилактики, да. и в качестве заболевания. А, и почему-то вот я не оценила иммунфит. Я не знаю, с чем это связано. Я могу вам сказать: мы все взаимозаменяемы. Кто-то любит больше, кто-то любит окружку. Это mm -hmm. а, совершенно верно. То есть, вы пошли, мы чудесный, и он самое главное, он более еще экономичен. Yeah. Его хватает на три месяца. Дети очень mm -hmm. любят кашу. Mm -hmm. Это да, если вы кине хорошо. А Поэтому... бузина, а? И Бузина. Понимаете, в чем дело? Здесь очень хороший момент. Все, кто свыше пяти лет компании Васан, свыше пяти лет, у нас уже возникает интуитивный взаимоотношение с продуктом чувствуете, поэтому я вам могу сказать, кто-то любит это. Это не о том, что продукт плохой. Это просто говорит, ну понимаете, вот вам идет это платье и все, и вы молодец, и вы его оденете. Да? Так и здесь подбирайте то, что идет под вас. Это наш друг, вот это как раз-то наша команда, и здесь не страшно, это благородная среда. Прямо привет от или Ильича Немечникова. Вот так вот. Есть еще вопросы, пожелания? Кому-то, как сказать, осень встречаем весело. Встречаем смело и занимаемся своими делами. Вот я о кого-то услышала. Понимаете, ветер веет, караван идет. Хорошо, все, спасибо вам огромное. И слова, которые я однажды прочитала, может быть, кому-то интересно. Более 100 лет назад такой ученый изобретатель, кто у лампочку изобрел, сказал, Врач будущего не будет прописывать приказ. Он пробует вот, при интерес пациента к своему здоровью и научит предотвращать болезни. Ольга Владимировна, мы вас очень благодарим, что вы у нас уже, уже настоящий. врач врачи, и вы настоящий. Вот мы пришли в это будущее. Да. Спасибо вам, что вы приехали. Заехали, вы забываете Воронеж. Но я люблю вас. Ну, зато хорошо. Спасибо. Я сейчас подготовлю хорошую лекцию по дыханию. Мне она нравится дыхательная система, там такие это дела. Но обещаю, что в августе может быть мы встретимся. Ну, по функции, надо идти по функции. Понимаете? Знаешь, функции все будет. А так вот дышите, ухаживайте за собой. Любите Спасибо. друг друга, да. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Это чудесные книги, и они, как сказать, в некоторых городах дефицитные. До свидания. Восемнадцатом ну, здесь есть кто? Да. Вот, есть, есть даже они... Это прямо не шутка. Смотрите, мы всегда ищем причину, что что-то...